Всем привет, меня зовут Ян, на связи магазин Rock'n'Roll. Не так давно к нам поступила новая линейка гитар. Собственно, сегодня об одной из них мы и поговорим. Перед вами гитара Ibanez RG-RT 421, очень красивый, просто шикарнейший инструмент, мне очень нравятся матовые гитары, очень красивый цвет, я бы конечно не сказал, что он прямо черный. Он подчеркивает структуру этой гитары, такая волокнистая вся, мега супер деревянная, по спецификации, по управлению все стандартно, ручка тон, ручка громкости, 5-позиционный переключатель, звукосниматели Quantum, бридж у нас Hardtail, струны проходят у нас сквозь корпус, и отсутствует пятка грифа, что дает нам доступ к 24 ладу без ограничений. Еще что интересно, перевернутая голова гитары. И еще одна особенность, это сквозной гриф. Материал, из которого изготовлена гитара, корпус, это красное дерево, гриф у нас идет 5 кусков, клен, орех, клен, орех, клен, потерял связь. Накладка на гриф, ятоба. тоба. Эта гитара точно подойдет любителям тяжелой мясной музыки, но я должен это сказать. У нас есть такая штучка-дрючка, с помощью которой мы сможем сделать звук более мягким, стеклянным и читаемым. Что делает эту гитару по-настоящему универсальной? Шикарный инструмент, очень удобный гриф, даже с моим леворуким положением мне не доставляет никаких проблем играть на этом инструменте. Еще посмотрите, как очень хорошо сбалансирован инструмент, я могу просто убрать руки. Это просто шикарно. У гитары отличный баланс, я просто убираю руки. И она держится в нашем магазине есть еще несколько гитар этой серии вы можете всегда приехать и протестировать их лично еще больше обзоров и крутых видео вы найдете у нас на канале ставьте лайки подписывайтесь на нас жмите на колокольчик всем пока